Теперь мы переходим к оформлению документа «Розничная продажа». «Продажи». Здесь такое подменю «Розничные продажи». И заходим в «Документы. Отчеты о розничных продажах». «Отчет». Тут есть два варианта «Розничный магазин» и «Неавтоматизированная торговая точка». Мы с вами выберем первый вариант. Розничный магазин. Дата документа. 29 января. Склад. У нас будет магазин. И начинаем делать подбор товара. Обратите тип цен. Розничная. И здесь мы ставим... Ну, у нас здесь стоит НДС в сумме. Но дальше сейчас я вам покажу, что касается НДС. Подбор. Так, у нас не видно остатков по складу. Давайте мы их закроем. Остатки. И сделаем продажу товара 30 января. Подбор. Так, вот сразу видно, остатки появились. Значит, делаем продажу. Батарея аккумуляторная. 5 штук. Цену нам уже ставить не надо. Цена у нас подбирается автоматически. Дрель-шуруповерт. 2 штуки. Ключ баллонный. Эксперт Г-образный. 4. Ключ свечной шарниром. 2. Масло для пил. 5. Молоток слесарный. 4. Паяльник. 1. одна штука. Рубанок электрический две штуки. Внизу кнопочка перенести в документ. Нажимаем по этой кнопке. Вот документ у нас получился. Здесь, смотрите, у нас без НДС. Программа сама понимает, что у нас как бы розничные продажи идут без учета НДС. И счет доходов. Обратите внимание, нам программа ставит 9001 точка. Это как раз именно счет дохода у нас будет по ЕНВД. И здесь единственное, что нам тоже предстоит поменять на 4102, счет учета товаров. 4102. Меняем в каждой строчке.